Мой портрет в стиле пиксель-арт Как вам? Сделать такую же картину по своему изображению можно с помощью фотоконструктора Мазабрика. Я уже делала черно-белую версию такую А теперь у них появился долгожданный цветной набор В него входит 6 цветов кубиков И еще один дополнительный черный цвет появляется за счет основы Из-за незаполненных полей создается некий 3D-эффект Просто берете инструкцию из комплекта, сканируете QR-код и загружаете то, что хотите собрать Это может быть вообще любое изображение Хоть персонаж мультфильма, хоть логотип любимого бренда, набор универсален. Использовать ли в сборке шесть цветов или дополнить картину еще и седьмым цветом основы, можно выбрать в генераторе при загрузке фотографии. После загрузки на почту приходит схема для сборки фотки, которая укажет, куда нужно устанавливать кубики определенного цвета, чтобы получилась полноценная картина. Каждый цвет имеет собственный значок, из них-то схема и состоит, все просто. А если вдруг вы ошиблись, ничего страшного, можно воспользоваться сепаратором и удалить деталь с полотна. Причем для удобства сборки вдвоем инструмента в комплекте тоже два. И самое главное, если картина надоела, ее можно просто разобрать и собрать любое другое изображение. Получается, что мазобрик бесконечен. Также в коробке вы найдете zip пакеты для неиспользованных деталей конструктора, стикер-пак с наклейками и рамку, с помощью которой можно очень надежно соединить все четыре части картины. Кстати, размер моего конструктора S 51 на 51 сантиметр и даже в нем аж 7 тысяч кубиков, а есть еще размер M с десятью с половиной тысячами кубиков. Его можно сделать как вертикальным, так и горизонтальным, и туда поместится даже ваша селфи с другом.